Так, привет всем. Сегодня у нас новый мультик Геранда. Не простой, а целый мульт коллап Танки с параллельных вселенной. Поехали. Привет. Поехали. Еще и новогодний. Ну это вообще прям идеально. Вот что-то делает новогоднее настроение снежный шарик мне нравятся The такие шарики 4. они классные танковик стоял yeah, Masha, подавай. так давай. Давай. смотри ты смотри какое это знаешь как, как это сломать мозг как в фильме начало один в одном малыш вешал шарик на котором показывают, как малыш ставит морковку для снеговика hmm. видишь они как будто друг друга повторяют танка да, <laughs> танковика так бедно выглядит-то? это чё? А, это чей? Чей? Чей это? Мы, наверное, этого аниматора и не смотрели ни разу. Прикольно, это когда будут разные аниматоры в этом да, мультике. смотри. А, я знаю, а они будут елку, елку украшать. Да. прикольно. А, вот, наверное, это название канала. А, мне кажется, МД. С праздником всех, друзья! С праздником тебя, неизвестный нам аниматор. <laughs> ну да. Так, как это кто? В, в, в, в может, и визи? Может быть. Затягивается. Помогай. Ну, давай, меня дуло длиннее. Давай я повешу. Он а, просто и... подставил. Нормально. О, это 152 миллиметра. 102, я знаю да. его на логотипе. Опа. А у него лосяж такой. Прикольно. Ой, это кто? Мы этого аниматора тоже не смотрим. Слушай, только аниматор показывается протонкий. Вот кто? это визия. А, вот. Это его Да-да-да. Че, хочешь наверх поставить? Ничего себе. Или у него своя елка. О, у него прям с надписью. У него прям бегающий еще. Эппиниер. Ничего себе. Эй, кто? Ну это танк, которого с тоже не смотрим кого-то. Ой, прям как призрак какой-то. Ничего себе, он прям верхушечку ставит. А, маленький. Давай. Маленький хочешь поставить наверх. Призрак поможет. Давай, и напиши что-нибудь. Вот я разбил рожку. Но создала звездочку прям. Интересно, столько гирлянд для полного кайфа вообще. Хотя и так он все светится, смотри. А Home Animation был? Венет, прикинь. Венет. Венет. <und> <alluded> <рись> а -а -а знаешь почему? Просто у Геранда, наверное. Вот, сейчас напишут, кто-то был из аниматоров, давай посмотрим, кого мы не знаем Геранд, знаем Вот, Полотилчрит вот. Да, вот, вот это мы не анимейш... вот анимейшн С 52, это который повесил такую птичку фиолетовенькую, это видимо Додо, потому что птица Додо mm -hmm. Вот, вот, мы смотрим только 152 миллиметра, Визи и Геранда из них, поэтому mm -hmm. вот мы их и знали О, oh, смотри, даже Нигеран, получается, организовывал. Хайтаниш. Hey, О, oh, нам пожелали хороших праздников. И вам хороших праздников. Всем, всем, всем. Слушайте, ребят, короче, вы, может быть, смотрите этих аниматоров, потому что мы не видели ни разу мультики. Напишите нам в комменты, интересно ли их, них, может быть, нам стоит посмотреть что-нибудь новенькое, кого-нибудь еще из аниматоров, потому что мы, кажется, столько не знаем. Реально столько, столько новых аниматоров для нас. Это может не новое, это старое, просто да, не мы старое, Да, мы их не, не знаем. знаем. И вот, честно говоря, я все-таки ожидала, что Хома поучаствует, потому что я видела мультики у Геранда, где Хомины танки там были, помнишь? Вот, я думала, все-таки он будет участвовать. И, честно говоря, я думала, он верхушку на елку поверил. Типа <смех> такой, знаешь, там я home animations повесил там верхушку и все такое, а он не участвовал. Жалко, конечно, но может быть в следующем году он будет участвовать. Я думал, что это просто компания геранда какая-то. Думаешь, его друзья? Их, их объединение Ну может общее. быть, потому что, смотри, вот мы смотрим с тобой же тоже, да, animation fox, а он тоже не участвовал. Вот, ну потому что мы каких-то определенных смотрим, а кто-то других смотрит, и вот так не получилось всех собрать. Вот так. Вот такой вот был мультик. Но мне вот. понравился, он такой душевненький прям получился. Да, если вам понравилось, ставим лайк, подписку. Пока. Не забывай подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А если ты уже подписался, то красавчик.